В своей воле начинаю я этот рассказ. Меня вынуждает явное нежелание ученого мира прислушаться к моим советам. Они жаждут доказательств. Не хотелось бы рассказывать причины, заставляющие меня сопротивляться грядущему покорению Антарктики, попыткам растопить вечные льды и повсеместному бурению в поисках полезных ископаемых. Впрочем, советы мои и на этот раз могут оказаться ненужными. Понимаю, что рассказ мой поселит в душе многих сомнения в его правдивости, но скрой я самые экстравагантные и невероятные события, что останется от него? В мою пользу, однако, свидетельствуют неизвестные до да толи фотографии, в том числе сделанные с воздуха, очень четкие и красноречивые, хотя конечно и здесь найдутся сомневающиеся, ведь некоторые ловкачи научились великолепно подделывать фото. Что касается зарисовок, то их-то уж наверняка сочтут мистификацией хотя, думаю, искусствоведы основательно поломают голову над техникой загадочных рисунков. Мне приходится надеяться лишь на понимание и поддержку тех немногих гениев науки, которые, с одной стороны, обладают большой независимостью мысли и способны оценить ужасающую убедительность предъявленных доказательств, сопоставив их с некоторыми таинственными первобытными мифами, а с другой имеют достаточный вес в научном мире, чтобы приостановить разработку всевозможных грандиозных программ освоения хребтов безумия. Жаль, что ни я, ни мои коллеги, скромные друженики науки из провинциальных университетов, не можем считаться достаточными авторитетами в столь сложных и абсолютно фантастических областях бытия. В строгом смысле слова, мы специалистами-то в них не являемся. Меня, например, Мискотоникский университет направил в Антарктику как геолога с помощью замечательной буровой установки сконструированный профессором нашего же университета Фрэнком Пибоди, мы должны были добыть с большой глубины образцы почвы и пород. Не стремясь прослыть пионером в других областях науки, я тем не менее надеялся, что новое механическое устройство поможет мне многое разведать и увидеть в ином свете. Как читатель, несомненно, знает из наших сообщений, Установка пибоди принципиально нова и пока не имеет себе равных. Ее незначительный вес, портативность и сочетание принципа артезианского действия бура с принципом вращающегося перфоратора дают возможность работать с породами разной твердости. Стальная бурильная коронка, складной хвостик бура, бензиновый двигатель. Разборная деревянная буровая вышка, принадлежности для взрывных работ, тросы, специальное устройство для удаления разрушенной породы, несколько секций бурильных труб шириной по 5 дюймов, а длиной в собранном виде до 1000 футов. Все это необходимое для работы снаряжение могло разместиться всего на трех санях. Каждая из которых впрягалась по семь собак, ведь большинство металлических частей изготавливались из легких алюминиевых сплавов. Четыре огромных самолета, сконструированных фирмой Дорнье для полетов на большой высоте в арктических условиях и снабженных специальными устройствами для подогрева горючего, а также для скорейшего запуска двигателя. Последнее, также изобретение Пэбоди, могли доставить нашу экспедицию в полном составе из базы на краю ледникового барьера в любую нужную нам точку, а там можно передвигаться уже и на собаках. Мы планировали исследовать за один антарктический сезон, немного задержавшись, если потребуется, как можно больше район сосредоточившись в основном у горных хребтов и на платок югу от моря Росса. До нас в этих местах побывали Шеклтон, Амундсен, Скотт и Берт. Имея возможность часто менять стоянку и перелетать на большие расстояния, мы надеялись получить самый разнородный геологический материал. Особенно интересовал нас докембрийский период, Образцы антарктических пород этого времени мало известны научному миру. Хотелось также привести с собой и куски отложений из верхних пластов, содержавших органические остатки, ведь знание ранней истории этого сурового пустынного царства холода и смерти необычайно важно для науки о прошлом Земли. Известно, что в давние времена климат на Антарктическом материке был теплым и даже тропическим, а растительный и животный мир богатым и разнообразным. Теперь же из всего этого изобилия сохранились лишь лишайники, морская фауна, паукообразные и пингвины. Мы очень надеялись пополнить и уточнить информацию о былых формах жизни. В тех случаях, когда бурение покажет, что здесь находятся остатки фауны и флоры, мы взрывом увеличим отверстие и добудем образцы нужного размера и кондиции. Из-за того, что внизу на равнине толщи ледяного покрова равнялась мили, а то и двум, нам приходилось бурить скважины разной глубины на горных склонах. Мы не могли позволить себе терять время и бурить лед даже значительно меньшей толщины. Хотя бы Бодди придумал, как растапливать его с помощью вмонтированных в перфоратор медных электродов, работающих от динамо машины. После нескольких экспериментов мы отказались от такой затеи. А теперь именно этот отвергнутый нами метод собирается использовать, несмотря на все наши предостережения, будущая экспедиция Астаркоэд Рамура. Об экспедиции Мискатоникского университета широкая общественность знала из наших телеграфных отчетов, публиковавшихся в Аркхеймской газете и материалах Associated Press. А позднее из статей Бэбоди и моих. Среди ее членов были четыре представителя университета Бэбоди, биолог Лейк, физик Эдвуд, он же метеоролог, и я, геолог и номинальный глава группы, а также 16 помощников, семеро студентов последнего курса и 9 опытных механиков. 12 из 16 могли управлять самолетом, и все, кроме твоих, были умелыми радистами. 8 разбирались в навигации, умели пользоваться компасом и стантом, в том числе Пэбоди, Этвуд и я. Кроме того, на двух наших кораблях, допотопных деревянных китобойцах, предназначенных для работы в арктических широтах, и имеющих дополнительные паровые двигатели Были полностью укомплектованные команды Финансировали нашу экспедицию Фонд Натанеэля Дерби Пикмена А также еще несколько спонсоров Сборы проходили очень тщательно Хотя особой рекламы не было Собаки, сани, палатки с необходимым снаряжением Сборные части самолетов все перевозилось в Бостон и там грузилось на пароходы. Великолепной оснащенностью экспедиции мы во многом обязаны бесценному опыту наших недавних блестящих предшественников. Мы придерживались их рекомендаций во всем, что касалось продовольствия, транспорта, разбивки лагеря и режима работы. Многочисленность таких предшественников и их заслуженная слава стали причиной того, что наша экспедиция, несмотря на ее значительные успехи, не привлекала особого внимания общественности. Как упоминалось в газетах, мы отплыли из Бостона 2 сентября 1930 года и шли вначале вдоль североамериканского побережья, пройдя Панамский канал, взяли курс на острова Самоа, сделав остановку там, а затем в Хобарте, административном центре Тасмании, где в последний раз пополнили запасы продовольствия. Никто из нас прежде не был в полярных широтах, и поэтому мы целиком полагались на опыт наших капитанов, старых морских волков, не один год ловивших китов в южных морях. Дугласа, командовавшего Бригом Аркхем, и осуществлявшего также общее руководство кораблями, и Георга Торфененса, возглавлявшего экипаж Барка Мискотоник. По мере удаления от цивилизованного мира, солнце все позже заходило за горизонт, день увеличивался, около 62 градусов южной широты мы заметили первые айсберги, плоские похожие на огромные столы-глыбы с вертикальными стенками. И еще до пересечения Южного Полярного Круга, кое событие было отпраздновано нами 20 октября с традиционной эксцентричностью. Стали постоянно натыкаться на ледяные заторы. После долгого пребывания в тропиках, резкий спад температуры особенно мучил меня. Но я постарался взять себя в руки, в ожидании более суровых испытаний. Меня часто приводили в восторг удивительные атмосферные явления, в том числе впервые увиденные мною поразительно четкий мираж. Отдаленные айсберги вдруг ясно представились зубчатыми стенами грандиозных и фантастических замков. Пробившись сквозь льды которые, к счастью, имели в себе открытые разломы, мы вновь вышли в свободные воды в районе 67 градусов южной широты и 175 градусов восточной долготы. Утром 26 октября на юге появилась ослепительно блиставшая белая полоска, а к полудню всех нас охватил восторг. Перед нашими взорами Простиралась огромная заснеженная горная цепь, Казалось, не имевшая конца. Словно часовой на посту, Высилась она на краю великого и неведомого материка, Охраняя таинственный мир застывшей смерти. Несомненно, то были открытые Россом горы Адмиралтейства, И, следовательно, нам предстояло, обогнув мыс Адор. Плыть вдоль восточного берега земли Виктории до места будущей базы на побережье залива Макмерду У подножья вулкана Эребус на 70,9 градусов южной широты заключительный этап нашего пути был особенно впечатляющим и будоражил воображение. Величественные, полные тайны хребты скрывали от нас материк. А слабые лучи солнца, невысоко поднимавшегося над горизонтом даже в полдень, не говоря уж о полуночи, бросали розовый отблеск на белый снег, голубоватый лед, разводья между льдинами и на темные, торчащие из-под снега гранитные выступы скал. Вдали среди одиноких вершин буйствовал свирепый антарктический ветер. Лишь ненадолго усмирял он свои бешеные порывы. Завывания его вызывали смутное представление о диковатых звуках свирели. Они разносились далеко и в силу неких подсознательных мнемонических причин беспокоили и даже вселяли ужас. Все вокруг напоминало странные и тревожные азиатские пейзажи Николая Рериха, а также еще более невероятные и нарушающие душевный покой описание зловещего плоскогорья Лэнг, которое дает безумный араб Абдулла аль Хазред в мрачном Некрономиконе. Вследствие, я не раз пожалел, что будучи студентом колледжа, заглядывал в эту чудовищную книгу. 7 ноября Горная цепь на западе временно исчезла из поля нашего зрения. Мы миновали остров Франклина, а на следующий день вдали, на фоне длинной цепи гор Перри, замаячили конусы вулканов Эребус и Террор на острове Росса. На востоке же белесой полосой протянулся огромный ледяной барьер толщиной не менее 200 футов. Резко обрываясь, подобно отвесным скалам у берегов. Здесь и далее имеется в виду полуостров Росса. К Вебека он ясно говорил, что кораблям идти дальше нельзя. В полдень мы вошли в залив Макмердо и встали на якорь курящегося вулкана Эребус. Четкие очертания этого гиганта высотой 12700 футов напомнили мне японскую гравюру священной Фудзиямы. Сразу же за ним призрачно белел потухший вулкан Террор. Высота его равнялась 10 900 футам. Эребус равномерно выпускал из своего чрева дым, и один из наших ассистентов, одаренный студент по фамилии Дэнфорд, обратил наше внимание, что на заснеженном склоне Темнеет нечто, напоминающее лаву. Он также прибавил, что, по-видимому, именно эта гора, открытая в 1840 году, послужила источником вдохновения для По, который спустя 7 лет написал «Было сердце мое горячее, чем серый поток огневой, чем лавы потока гневой, бегущие с горы и ореи» под ветра полярного вой, свергающийся с эареи, под бурей арктической вой. Денфорд, большой любитель такого рода странной, эксцентрической литературы, мог говорить про почи сами. Меня самого интересовал этот писатель, сделавший Антарктиду местом действия своего самого длинного произведения, волнующий и загадочный повести о приключениях Артура Гордона Пима, а на голом побережье и на ледяном барьере вдали с шумным гаготанием бродили, переваливаясь и хлопая ластами, толпы нелепейших созданий пингвинов. В воде плавало множество жирных чаек, поверхность медленно дрейфующих льдин была также усеяна ими. 9 числа сразу после полуночи, мы с превеликим трудом добрались на крошечных лотчанках до острова росса, таща за собой канаты, соединяющие нас с обоими кораблями. Снаряжение и продовольствие доставили позже на плотах. Ступив на антарктическую землю, мы пережили чувства острые и сложные, несмотря на то, что до нас здесь уже побывали Скотт и Шеклтон, палаточный лагерь, разбитый нами прямо у подножия вулкана, был всего лишь временным пристанищем. Центр же управления экспедицией оставался на Аркхеме. Мы перевезли на берег все бурильные установки, а также собак. Сани, палатки, продовольствие, канистры с бензином, экспериментальную установку по растапливанию льда — фотоаппараты, аэрокамеры, разобранные самолеты и прочее снаряжение, в том числе три миниатюрных радиоприемника, помимо тех, что помещались в самолетах. В какой бы части ледяного континента мы ни оказались, они помогли бы нам не терять связь с Аркхемом, а с помощью мощного радиопередатчика на Аркхеме осуществлялась связь с внешним миром. Сообщения о ходе работ регулярно посылались в Аркхемскую газету, имевшую свою радиостанцию в кингпорт штат Массачусетс. Мы надеялись завершить дела к исходу антарктического лета, а в случае неудачи перезимовать на Аркхеме, послав Катаник домой заблаговременно до того, как станет лед за свежим запасом продовольствия. Не хочется повторять то, о чем писали все газеты и рассказывать еще раз о штурме Эребуса, об удачных пробах, взятых в разных частях острова, о неизменной благодаря изобретению пибоди скорости бурения, которая не снижалась даже при работе с очень твердыми породами, об удачных испытаниях устройства по растапливанию льда, об опаснейшем подъеме на ледяной барьер с санями, и сборки пяти самолетов в лагере на Ледяной Круче. Все члены нашей экспедиции, 20 мужчин и 55 ездовых собак, чувствовали себя превосходно. Правда, до сих пор мы еще не испытывали лютого холода или ураганного ветра. Ртуть в термометре держалась на отметках от 4 до 7 градусов ниже нуля. морозок, к которым мы привыкли у себя в Новой Англии, где зимы бывают довольно суровыми. Лагерь на ледяном барьере был также промежуточным. Там предполагалось хранить бензин, провизию, динамит и еще некоторые необходимые вещи. Экспедиция могла рассчитывать только на 4 самолета. Пятый оставался на базе под присмотром летчика и еще двух подручных. И в случае пропажи остальных самолетов Должен был доставить нас на Аркхем Позже, когда какой-нибудь самолет или даже два были свободны от перевозки аппаратуры Мы использовали их для связи Помимо этой основной базы У нас имелось еще одно временное пристанище на расстоянии 600-700 миль В южной части огромного плоскогорья Рядом с ледником Биртмара Несмотря на метели и жесточайшие ветры постоянно дующие из плоскогорья, мы в целях экономии и эффективности работ отказались от промежуточных баз. В радиосводках от 21 ноября сообщалось о нашем захватывающем беспосадочном полете в течение четырех часов над бескрайней ледяной равниной, окаймленной на западе горной грядой. Рев мотора разрывал вековое безмолвие, Ветер не мешал полету, а попав в туман, мы продолжили путь по радиокомпасу. Когда между 83 и 84 градусами южной широты впереди замаячил некий массив, мы поняли, что достигли ледника Бирдмара, самого большого шельфового ледника в мире. Ледяной покров моря сменяла здесь суша, горбатившаяся хребтами. Теперь мы окончательно вступали в сверкающее белизной мертвое безмолвие Крайнего Юга. Не успели мы это осознать, как вдали на востоке показалась гора Нансена, высота которой равняется почти 15 тысячам футов. Удачная разбивка лагеря за ледником на 86,7 градусах южной широты – и 174,23 восточной долготы, и невероятно быстрые успехи в бурильных и взрывных работах, проводившихся в нескольких местах, куда мы не добирались на собаках или на самолетах. Все это успело стать достоянием истории, так же как и триумфальное восхождение Пибоди с двумя студентами, Гедни и Кэродом, на гору Нансина которое они совершили с 13 на 15 декабря, находясь на высоте 8500 футов над уровнем моря, мы путем пробного бурения обнаружили твердую почву уже на глубине 20 футов и, прибегнув к установке пибоди, растапливающей снег и лед, смогли добыть образцы пород там, где до нас не помыслил бы это сделать ни один исследователь. Полученные таким образом докембрийские граниты и песчаники подтвердили наше предположение, что у плато и большей простирающейся к западу части континента одно происхождение, чего нельзя было сказать о районах, лежащих к юго-востоку от Южной Америки. Они, по нашему разумению, составляли другой, меньший континент, отделенные от основного воображаемой линией, соединяющей моря Росса и Уэдбола. Впрочем, Берт никогда не соглашался с нашей теорией. В некоторых образцах песчаников, которые после бурения и взрывных работ обрабатывались уже до лотом, мы обнаружили крайне любопытные вкрапления органических остатков — окаменевшие папоротники, морские водоросли триболиты, криноиды и некоторых моллюсков, лингвелл и гастроподов, что представляло исключительный интерес для изучения первобытной истории континента. Встречались там и странного вида треугольные полосатые отпечатки около фута в основании, которые Лейк собирал по частям из сланца, добытого на большой глубине в самой западной точке бурения. Недалеко от гор королевы Александры. Биолог Лейк посчитал полосатые вкрапления фактом необычным и наводящим на размышления. Я же как геолог не нашел здесь ничего удивительного. Такой эффект часто встречается в осадочных породах. Сланцы сами по себе метаморфизированные образования. В них всегда есть спрессовочные осадочные породы. Под давлением они могут принимать самые невероятные формы. Так что особых причин для недоумения я тут не видел. 6 января 1931 года Лейк, Пибоди, Дэниелс, все шестеро студентов, четыре механика и я вылетели на двух самолетах в направлении Южного полюса, однако разыгравшийся не на шутку ветер. Который, к счастью, не перерос в частый здесь свирепый ураган, заставил нас пойти на вынужденную посадку. Как писали газеты, это был один из наших разведывательных полетов, когда мы наносили на карту топографические особенности местности, где еще не побывал ни один исследователь Антарктиды. Предыдущие полеты оказались в этом отношении неудачными. Хотя мы вдоволь налюбовались тогда призрачно-обманчивыми полярными миражами, о которых во время морского путешествия получили лишь слабое представление. Далекие горные хребты парили в воздухе, как сказочные города, а белая пустыня под волшебными лучами низкого полночного солнца часто обретала золотые, серебряные и алые краски страны грез. Суля Смельчаку, невероятные приключения. В пасмурные дни полеты становились почти невозможны. Земля и небо сливались в одно таинственное целое, и разглядеть линию горизонта в этой снежной хмаре было очень трудно. Наконец мы приступили к выполнению нашего первоначального плана. Готовясь перелететь на 500 миль к западу, и разбить там еще один лагерь, который, как мы ошибочно полагали, будет находиться на другом малом континенте. Было интересно сравнить геологические образцы обоих районов. Наше физическое состояние оставалось превосходным, сок лайма разнообразил наше питание, состоявшее из консервов и солонины, а умеренный холод позволял пока не кутаться. Лето было в самом разгаре, и поспешив мы могли закончить работу к марту и тем избежать долгой тяжкой зимовки в период антарктической ночи. На нас уже обрушилось несколько жестоких ураганов с запада, но урона мы не понесли благодаря изобретательности Этвуда, поставившего элементарные защитные устройства вокруг наших самолетов и укрепившего палатки. Нам фантастически везло. В мире знали о нашей программе, а также об упрямой настойчивости, с которой Лейк требовал до переселения на новую базу совершить вылазку в западном, а точнее в северо-западном направлении. Он много думал об этих странных треугольных вкраплениях. Мысль о них не давала ему покоя. В результате ученый пришел к выводу, что их присутствие в сланцах противоречит природе вещей и не отвечает соответствующему геологическому периоду. Любопытство его было до крайности возбуждено. Ему отчаянно хотелось возобновить буровые и взрывные работы в западном районе, где отыскались эти треугольники. Он почему-то уверовал в то, что мы встретились со следами крупного Неизвестного науки организма, основательно продвинувшегося на пути эволюции, однако почему-то выпадающего из классификации. Странно, но горная порода, сохранившая их, относилась к глубокой древности, к кембрийскому, а может и до кембрийскому периоду, что исключало возможность существования не только высокоразвитой, но и прочей жизни. Кроме разведных клеточных и трилобитов, сланцем, в которые отыскались странные следы, было от 500 до 1000 миллионов лет.